всем привет добро пожаловать на нашу встречу я поздравляю вас с тем что вам удалось попасть на этот канал потому что не каждый получает эту информацию с которой я сегодня с вами поделюсь я представлюсь меня зовут эдуард гринько я являюсь предпринимателем проживаю в литве Сейчас нахожусь в Доминиканской Республике, где я отдыхаю сейчас на данный момент, да, но бизнес, о котором я сегодня с вами поделюсь, позволяет его развивать в любой стране. Я нахожусь здесь уже второй месяц. Коротко о себе, учился в университете, как и все молодые люди, потом начал работать по найму. Проработав несколько лет, я пришел к выводу, что работать нужно на самого себя. И кто со мной согласен, вы можете оставаться на этом канале, потому что вы получите информацию, которая значительно сможет улучшить качество вашей жизни я уверен что эта информация она сделает ваш сегодняшний день поэтому ближайшие минут 20 сконцентрируйтесь возьмите ручку листок мы проведем эти 20 минут с максимальной пользой для вас давайте перейдем сразу к делу что больше всего сегодня интересует обычных людей большинство людей ради чего они каждый день ходят на работу правильно ради денег ради того чтобы прокормить себя и прокормить свою семью так вот об этом мы с вами сегодня и поговорим потому что большинство людей сегодня интересуют деньги Иначе бы эти люди, если бы их не интересовали деньги, они не продавали бы свое время, свое здоровье на работу с 7 утра до 5-6 вечера. Потому что утром обычно хочется поспать, но приходится вставать и идти как зомби на эту работу к своему любимому, в кавычках, начальнику. Скажите, а кто из вас хотел бы зарабатывать больше денег? А кто из вас хотел бы зарабатывать много денег? легально, конечно же. Поэтому те, кто со мной согласен... Кому это интересно, вопрос следующий. Было бы вам интересно зарабатывать деньги, улучшая свое здоровье и свою физическую форму? И давайте представим, что у вас появляется возможность выглядеть моложе, здоровее, красивее, подтянутее. Появляется фигура, энергия, блеск в глаза. И еще вы зарабатываете на этом деньги. И все это реально. Ваши результаты смогут показывать людям новую возможность улучшения качества их жизни. Как в личном, так в финансовом плане. Я начинал этот бизнес... Имея в кармане, в принципе, всего несколько долларов. За этих 5 лет моя жизнь кардинально поменялась. Я сегодня достиг таких результатов, о которых я себе и представить не мог еще раньше. И сегодня очень многие люди различных профессий, различных возрастов достигают очень хороших результатов в этом простом бизнесе. Пять лет назад я себе и представить не мог, как выбраться из этих вечных крысиных бегов. Чувствовал, что что-то не так. И сегодня я рад, что тогда вцепился в этот шанс, ознакомился до конца с этой информацией и не упустил его. И я покажу вам сегодня современный, простой бизнес, который может вести любой человек, любого возраста, любой профессии. У вас будет ежедневная поддержка от команды, а также служба поддержки от компании который ускорит ваши результаты и продвижение в этой профессии. И сегодня это самое подходящее время для старта, друзья. Вы сможете работать дома в комфортных для вас условиях, в удобное вам время. Все, что вам потребуется, это ваш компьютер этот бизнес официально работает более чем в 120 странах мира. В этот бизнес инвестируют свои деньги такие известные предприниматели, как Дональд Трамп, Уоррен Баффет. Некоторые называют это бизнесом 21 века. Инвестор Уоррен Баффет, миллиардер, он сказал так. Это самая умная инвестиция, какую я когда-либо делал. Продукция это индустрии, Имеет огромный спрос по всему миру. И давайте посмотрим на финансовое развитие компании. На шестой год работы наша компания вышла на товарооборот в размере 1 миллиард 100 миллионов долларов. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что темпы роста компании сопоставимы с ростом и развитием таких компаний, как Amazon, Google, Apple, Facebook, eBay. Эти компании тоже сделали свой первый миллиард долларов на шестой-пятый год работы. И это гиганты, это гигантские компании, сегодня они в десятке самых богатых компаний на планете. И это важен такой старт. Так в чем секрет компании GNS? Сегодня эта компания бьет все рекорды темпов роста, развития, продаж и так далее. И секрет успеха кроется в ее современном маркетинге, в ее инновационной модели бизнеса, не имеющей аналогов в мире продукции, которая имеет огромный спрос по всему миру. И самое важное, это возможность, которую она предоставляет сегодня для простого рядового человека. И об этом я вам расскажу в конце этого видео. Потому что десерт всегда в самом конце, самое сладкое всегда в конце. Компания GNS заняла сегодня одну из самых прибыльных ниш. Это индустрия wellness. По всему миру ежегодный обороты этой индустрии более 400 миллиардов долларов. Друзья, почти полтриллиона долларов в год. Это сумасшедшие деньги, и поэтому сегодня мы находимся здесь. И если вы посмотрите на современную экономику, то ее создают две категории. Это как песочные часы. Верхняя часть – это производство. Компании-производители, которые производят компьютеры, телефоны, стройматериалы, оборудование, бытовую технику, автомобили, одежду, косметику, продукты, питания и так далее. То, что мы с вами покупаем, а клиенты – это нижняя часть песочных часов, это мы с вами, это дети, внуки, и хорошая новость – клиенты будут всегда – Всегда будут покупаться какие-то товары, почти вся экономическая масса делается нами клиентами. Компании сегодня борются за верных клиентов. Чем они стараются привлечь клиентов в их магазин, а не в магазин соседа? Чтобы они покупали у них, а не а, у конкурентов. Они делают скидки, акции, распродажи, дисконтные карты и так далее. Но на самом деле самый эффективный способ это просто поделиться прибылью со своими клиентами. Нужно сделать клиентов своими партнерами. Нужно обучить клиента новой профессии, чтобы он мог потребляя ту или иную продукцию, еще и зарабатывать на этом деньги. И как раз это и предоставляет нам всем компания GNS. Потребляя ту или иную продукцию, продвигая ее, рекламируя, компания вам будет про за это платить деньги. Всем известный видеоканал YouTube сегодня тоже платит деньги от рекламы всем пользователям YouTube за просмотр их роликов, за рекламу в этих роликах. Вы снимаете ролик, люди его смотрят, компании рекламируют свой какой-то товар и за каждый просмотр, который на вашем видео, вы получаете вашу копеечку. Многие сегодня зарабатывают более 10 тысяч долларов в месяц на этом. Это целая индустрия, реклама это огромные деньги. И сегодня любой обычный человек может иметь доход от этой рекламы. Так вот, вернемся к GNS. Она имеет огромное количество наград, достижений в индустрии бизнеса. Совсем недавно исполнено 7 лет. Она уже достигла таких вершин в мире прямых продаж. Сама компания и ее продукция уже на обложках таких журналов, как Cosmopolitan, Aeroflot, Vogue, Forbes, Cove и многих других известных мировых издательств. Компания имеет свой фонд благотворительности, называется GNS Kids помогая детям из бедных семей в разных странах. Вот график развития компании, друзья. С момента основания, с 2009 года, который показывает более чем 100% прирост компании ежегодно. С момента основания, с первого же года компания попала в список топ-100 самых влиятельных и успешных компаний мира в рейтинге DSA, Direct Selling Association. И сегодня она занимает 18 место в списке самых успешных компаний в мире также она уже не первый год признается самой быстро развивающейся компании в мире по версии инк 500 где соревнуются такие компании как google сегодня в этом списке находятся самые богатые компании в мире 500 самых крутых и наша компания уже не первый год находится там в индустрии wellness не было ни одной компании с такими показателями роста до этого момента эта компания является рекордсменом со всей линейкой продукции вы сможете ознакомиться в разделе «Продукция». Я только коротко расскажу вам о главных продуктах, которые вывели компанию на такие обороты. И давайте начнем с не имеющего аналогов продукта Instantly Ageless. В переводе «Мгновенное омоложение». Я включу ролик, короткий, чтобы вы могли понять, что это. Продукт называется Instantly Ageless, и он признан лучшим продуктом года. Этот продукт разработан специально для того, чтобы за несколько минут при необходимости вернуть лицу отдохнувший и ухоженный вид. Как будто вы стерли с лица 5-10 лет и помолодели. Instantly Ageless может применяться как мужчинами, так и женщинами ежедневно, так как в нем содержатся природные гипоаллергенные компоненты. Мелкие морщины исчезают на 99%, а глубокие сокращаются на 60-80%. Также устраняются мешки и синяки под глазами. Ваше лицо разглажено и молодо выглядит. Эффект длится от 7 до 12 часов, что и нужно любому человеку для того, чтобы чувствовать себя уверенно и быть довольным своим внешним видом. Компания GNS собрала современные разработки ученых и профессоров антивозрастной медицины с мировыми именами. Доктор Натан Нюман, известный хирург, который занимается исследованием проблем восстановления кожных тканей, он создал сыворотку на основе факторов роста, а доктор Винсент Джемпапа, разработавший продукт АМПМ, за который был номинирован на Нобелевскую премию, сегодня он создал еще один продукт, который называется Майн. и другие известные доктора, которые еще являются консультантами в данной компании GNS. На основе всех этих научных изобретений. Компания создала систему омоложения ЕС, Youth Enhancement System, которая входит несколько продуктов. Результаты применения вы сможете посмотреть в разделе продукция. Это результаты обычных людей с разных стран, разные проблемы. Итак, давайте теперь поговорим о деньгах, о возможности заработка в компании. Компания предоставляет возможность приобрести любому человеку лицензию и стать сегодня официальным дистрибьютором. Вы получите готовый интернет-магазин под ключ, заполненный всей продукцией и необходимыми вам материалами. Любой человек на этих условиях сможет занять часть своего рынка и впоследствии получать процент с общих товарооборота. Не зарплату он будет получать процент. Компания самолично изготавливает, упаковывает, сертифицирует, складирует и доставляет продукт через интернет-магазины официальных дистрибьюторов лично до клиента. Таким образом, компания экономит средства, убирая из цепочки больших, средних и малых посредников и услуг рекламщиков, что позволяет сэкономить значительные средства и распределить их между официальными дистрибьюторами, то есть между нами с вами. Самая эффективная реклама – это сегодня рекомендация друг от друга. Если вы хотите совершить покупку – вам нужно будет обратиться к дистрибьютору. Вы вводите его имя, зайдете по его ссылке на сайт, с которого сможете купить продукцию прямо с доставкой на дом в течение а, нескольких рабочих дней. Работая по такой современной схеме продвижения товара, компания уже выплатила более 500 миллионов долларов своим зарегистрированным партнерам. И вы сможете почитать отзывы людей и связаться с ними на нашем сайте. Люди, которые стабильно зарабатывают. В нашей системе люди более чем из 50 стран. Что вам нужно для того, чтобы начать? свой бизнес первое взять себе интернет-магазин в аренду зарегистрировавшись в компании и дав ему свое название у вас будет собственная ссылка по которой человек с любой страны сможет зайти и приобрести себе любой продукт годовое обслуживание вашего интернет-магазина будет стоить вам всего 36 долларов вместе с ндс потому что компания работает легально что вы при этом получаете в свои руки вы получаете готовый интернет-магазин работающий 24 часа в сутки 365 дней в году в более чем 125 странах мира. Он заполнен эксклюзивной продукцией, где будут автоматически обрабатываться все ваши заказы ваших клиентов. После чего компания сама обработает заказ и служба доставки от компании FedEx или DHL доставит товар прямо в руки вашему клиенту в течение 2-5 рабочих дней. Компания предоставит вам в распоряжение первое Скидку на весь ассортимент от 25 до 40%. Вам продукция предоставлена по себестоимости. Вы можете, второе, реализовывать продукцию через свой интернет-магазин или вживую, и вы будете получать разницу в цене на свой банковский счет. Третье, упаковка, растаможка, сертификация, страховка, доставка. Это делает все за вас компания. GNS предоставит вам внутренний бок-офис. На этом сайте у вас будет приложение, также на смартфонов, где вы сможете отследить ваши заказы, отчеты, счета, фактуры, бухгалтерия. Все будет там видно. Как только, пятое, вы получите первые комиссионные, вам вышлют карту американского банка Visa или MasterCard, на которой будут перечисляться ваши комиссионные. Visa – это э, страны Запада, MasterCard – это для СНГ. Комиссионные перечисляются еженедельно, 4 раза в месяц. Отслеживать ваши доходы вы сможете через интернет-банкинг или с приложения на телефоне. Деньги снимаются с любого банкомата мира, с карты можно производить любые интернет-оплаты, рассчитываться в любых магазинах в любой стране. Это позволит вам начать развивать свою собственную дилерскую сеть, работая с разными странами и получать процент. Для того, чтобы продвигать ваш бизнес, вам потребуется система, инструменты для продвижения. Для этого мы используем систему Forsage Info, на которой вы сейчас находитесь. Система Форсаж будет презентовать компанию, продукт, ваш бизнес и вашу возможность заработка, так как это происходит прямо сейчас система будет продвигать ваш интернет-магазин в интернете обучать вас и ваших партнеров навыкам бизнеса и работая через интернет вы получите готовую систему продвижения и обучения полный функционал вам будет доступен уже когда вы его арендуете себе эту систему сейчас у вас только демо версия Неполное содержание. Система позволит вам иметь возможность работать там, где вам удобно. То есть ваш бизнес у вас на ладони. Вы сможете использовать, работать даже используя ваш телефон или э, планшет. Система дает свободу, потому что теперь вы можете вести бизнес откуда угодно. Ваш бизнес мобилен. Работая дома или в любой другой стране, по этой причине многие наши дистрибьюторы уезжают жить в более благоприятные страны. Для проживания с более, с более мягким климатом откуда они успешно развивают бизнес и продвигает его используя систему также система вместе с компанией проводят каникулы на островах для своих команд какие у нас уже были на багамских островах в доминиканской республике на острове бали и других э, точек земного шара на три месяца эта система стоит 30 долларов по 10 долларов в месяц и после того как вы взяли свой интернет магазин за 36 долларов и систему «Форсаж» за 30 долларов, в сумме 66 долларов, вы имеете готовый интернет-магазин, официально работающий в 125 странах мира. Вы имеете возможность получать два из шести видов дохода. Первый доход – это от розничных продаж и от покупок, сделанных кем-то в вашем интернет-магазине. Разницу от 25 до 40% вы получаете на свой банковский счет. Второе – премии за старт работы ваших партнеров от 25 до 300 долларов. За покупку бизнес-пакетов. В компании есть несколько скомпонованных бизнес-пакетов. В них продукция дешевле и имеет ряд преимуществ. Деньги вы сможете вывести на ИП, на свою банковскую карточку личную или на карточку, которую вам предоставит компания. Третий вид дохода. Я покажу вам на примере системы быстрого питания Макдональдс. Все ее знают. Ее открыл рейк Крок, он не изобретал гамбургер, он все скомпоновал в систему и стал продавать именно систему. Любой человек может купить эту франшизу за 2 миллиона долларов и открыть ее в своем городе. Макдональдс должен быть по специальным условиям таким же одинаковым, как и во всем мире. И каждый раз, когда этот Макдональдс в той или иной стране получает прибыль, он обязан по договору 20% выплатить своему владельцу, то есть Рэй Кроку. Он уже умер, но его семья до сих пор а, живут, да, и они миллиардеры. Также и в GNS вы будете получать 20% с доходов ваших лично открытых интернет-магазинов. Например, я позвонил Андрею в Германию и дал ему ссылку на форсаж. Он посмотрел и открыл свой магазин в Германии. И теперь, каждый раз, когда его интернет-магазин приносит ему э, 1000 долларов или там 100 долларов, неважно, компания высылает мне бонус в размере 20% есть 200 долларов если он заработал тысячу но на этом не заканчивается дальше андрей позвонил Сергею в могилев и он тоже открыл свой интернет-магазин теперь мне компания будет платить 15 процентов от дохода моей второй линии бизнеса потому что про прямо или косвенно да я влияю на это так как если бы не я то не открылся бы магазин а в белоруссии он свою тысячу получит компания эти 15 процентов не у него забирает она их выплачивает как бонус. Также 10% от третьих линий вашего бизнеса. Четвертый вид дохода. Представьте, что в вашем городе открывается новый рынок. И люди начинают внутри этого рынка открывать свои магазинчики. Ты открыл сегодня свой магазин, а завтра, послезавтра и после-послезавтра все время открываются другие магазинчики. Люди открывают свои магазины. И этот вид очень важен. Объясню почему. Смотрите, здесь у нас общие товарообороты. Все клиенты, которые будут покупать в тех магазинах, которые открылись после вас, вы будете получать небольшой процент от всех этих покупок. То есть те клиенты, которые будут покупать в магазинах, которые были открыты после вас, вы тоже будете иметь небольшой процент с этих покупок. Это так называемый пассивный доход. И здесь свой интернет-магазин вам выгоднее взять как можно быстрее, чтобы под вами уже формировалась сеть. И вы могли уже больше в итоге потом зарабатывать от общих продаж. Однажды открыв свой магазин, вы сможете пожизненно зарабатывать процент со всех покупок, которые будут совершаться после вас. Все виды дохода будут вам доступны сразу же после того, как вы станете клиентом своего интернет-магазина. О том, как заработать вашу первую тысячу долларов в первый же месяц работы, вы узнаете на спецобучении в прямом эфире на системе Форсаж, которая называется Ваша первая тысяча долларов. Но все начинается с того, что вы открываете свой интернет-магазин, систему Форсаж, вместе это 66 долларов. Так вот что вам нужно сейчас сделать как только я закончу бизнес предложение, нажимайте на кнопку начать бизнес вы получите доступ к инструкции как взять для себя интернет-магазин и систему форсаж если вам что-то будет непонятно нажимайте на контактные данные вашего представителя которые вы видите внизу задайте ваши вопросы по имеющимся контактам чтобы не упустить эту возможность еще пять лет назад я и представить себе не мог что можно таким образом зарабатывать деньги и что зарабатывать раньше ту же тысячу долларов мне требовалось работать по 8-10 часов в сутки. Иногда ночами нужно было выезжать. Сегодня уже 5 лет я не работаю по найму. И как большинство людей, как наших, большинство наших партнеров, мы зарабатываем деньги, работая дома или в другом удобном для нас месте, по-современному. Этот бизнес позволит вам получить полную свободу. Вы не будете больше зависеть от вашего начальства. Вы не будете привязаны к месту жительства или к месту работы. Вам не нужно снимать всякие офисы, вам не нужны склады, вам нужен только компьютер, подключенный к интернету, чтобы развивать свой бизнес. Мы вас научим, как зарабатывать комиссионные. Наша команда и наша компания будет вас полностью поддерживать. Вы будете иметь возможность чаще путешествовать, бывать в тех местах, о которых вы даже и не мечтали, помогать своей семье, помогать близким людям. Это современная система заработка. Поэтому не нужно идти по тому пути, который прошли наши уважаемые бабушки и дедушки, которые отработали по 12 часов в сутки, 60 лет за маленькую зарплату, и только потом они получили свою маленькую-маленькую пенсию, на которую еле-еле сводят концы с концами. Поэтому если вы будете делать то же самое, что делали наши уважаемые родители и бабушки, и продолжают делать сегодня, вы получите точно такой же результат. Если вы это понимаете и вас это не устраивает, то это бизнес именно для вас, это ваша новая возможность. Потому что, как сказал Уинстон Черчилль, один, максимум два раза за всю жизнь человеку выпадает шанс кардинально изменить свою жизнь. Поэтому не позволяйте возможностям проходить мимо вас. Индустриальный век ушел в прошлое, наступил век информационный. И сегодня нужно очень быстро адаптироваться. Сегодня выживает не те, кто сильнее или умнее, а те, кто быстрее адаптируется к новым возможностям и реалиям. Я не благодарю вас за то, что вы были здесь. Я вас с этим поздравляю. Пока-пока. А сейчас давайте поговорим о вашей выгоде. Наши партнеры не занимаются рассылкой спама. Мы не заставляем работать со списком знакомых. Наши партнеры взаимодействуют только с теми людьми, которые прямо сейчас готовы зарабатывать деньги через интернет. Заключив контракт с компанией GNS Global, вы будете добавлены в наш командный skype чат где общаются успешные партнеры из разных стран. Вы изучите стартовый тренинг «Ваша первая тысяча долларов» в системе «Форсаж» и узнаете специальную, закрытую информацию о том, как уже в первый месяц начать зарабатывать достойные деньги. Вы узнаете, каким образом система будет делать за вас самую тяжелую работу – поиск бизнес-партнеров. Рабочая тетрадь наших партнеров выглядит таким образом. Каждый день нашим партнерам приходят контакты реальных кандидатов в бизнес. Вы получите разговорные шаблоны для работы с кандидатами. Шаблоны вам предоставит система Форсаж. Вы научитесь правильно и безопасно осуществлять различные платежи в интернете. Вы научитесь профессионально использовать Skype для развития бизнеса через интернет. А также займете бизнес-место в престижной компании, которая является мировым лидером по темпам роста. Вы получите собственный интернет-магазин, полностью готовый к продажам. Вы можете развивать международный бизнес, управляя делами через интернет, находясь в комфортных для себя условиях. Вы сможете приобретать всю продукцию, по выгодным ценам, себестоимости. Вы получите доступ к эксклюзивным материалам о продукции компании GNS Global. Приступая к регистрации, используйте карту Visa или MasterCard, пригодную для проплат в интернете. Предварительно уточните в вашем банке, подходит ли ваша карта для платежей в интернете. Стоимость контракта всего 36 долларов на один год. При этом вы ничем не рискуете так как сможете разорвать контракт в течение 30 дней и вернуть свои деньги.